Добрый день. В свое время попал в очень сложную финансовую ситуацию в связи со всеми реалиями нашего мира. Не нашел лучших вариантов, как обратиться в юридическую компанию «Опора» за помощью в списании моих долгов. На протяжении всей процедуры, подготовления, самой процедуры ее ведения, ее, так скажем, финального завершения, со мной работали высококачественные юристы, которые полностью, на мой взгляд, соответствуют всем необходимым требованиям. Они подтвердили свое мастерство, свое качество работы. И на сегодняшний день у меня есть на руках постановление, что я больше не являюсь должником. Самое главное, наверное, то, к чему мы шли, то, до чего мы шли. И самое главное, это качественный результат и опыт этих специалистов. Спасибо вам большое.